Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем наш прямой эфир на тему славянские боги. Давайте подождем еще немножко. Добрый вечер. Вторую тему сегодняшнего нашего эфира – «Славянские боги». Мы не будем говорить обо всех славянских богах. Начнем с того, что сегодня 9 июня 2021 года. По божественному раскладу: 9 это твердости и божественности. Июнь, шестой месяц, 6 это слава и почета, 20 мудрости, 21 радости. Вот такой сегодня сложно сочиненный день с твердостью, божественностью, славой и почетом. И, в общем-то, мудрость и счастье. Все равно заканчивается счастьем. Так вот, те, кто смотрит наши прямые эфиры, не первый раз э -э слышат это да, в божественном раскладе. Вот Число такое-то э означает то-то, то-то. Ну, с чего мы это берем? Да, почему мы так говорим? А есть система славянских богов, называемых пантеонами. А пантеон – это собрание, да, об некая общность, собрание, пантеон. А пантеоны славянских богов. Всего 9 пантеонов, мы поговорим о первом пантеоне. Почему о первом? Потому что это боги, которые, ну, условно говоря, больше всего проявлены в нашем мире, они ближе всего нам по характеру, наверное, по взаимодействию, можно сказать, что они ближе всего к Земле, к да, потоку Земли, к энергетике Земли. С ними проще взаимодействовать в нашем реальном мире, в проявленном в материальном мире. Остальные пантеоны чуть выше, это пантеоны Сорога, даже Бога, да, там много, я говорила, уже 9 пантеонов. Так вот, боги первого пантеона, почему вообще боги? Ну, как-то боги, более нам привычно, что это религиозное да, слово, это связано с религиями. Славянские боги – это, ну, я бы не сказала, что это люди, да, скорее всего, это, это больше энергии, да, поток, энергетический поток. Возможно, это когда-то были люди с очень чистой душой, с очень сильной энергетикой, и когда они ушли с земного плана, вот этот поток энергетический чистой энергии, он остался здесь на земле, но либо присутствует, либо… Ощущается, да, но он остался здесь, на Земле. И это энергия, это энергия, это способности, это свойства, это, ну, я не знаю, это взаимодействие с миром людей, да, с людьми. Это и есть боги, славянские боги. Почему они изображаются людьми? Ну, вы же понимаете, что каждому человеку при взаимодействии с, с какой-то энергией, да, с чем-то. Нужно это как-то видеть, нужно осязать. Нарисовать просто энергетический поток, изобразить энергетический поток сложно. Проще взаимодействовать с кем-то, кто на тебя похож внешне. Да? Поэтому, возможно, поэтому и изображаются они в виде людей. Но такие изображения еще и очень наполнены вот той энергией, да, вот именно тем, той энергией того потока, который проводит Бог. Поэтому, возможно, изображения создавались как раз людьми, которые ощущали эти потоки. Всего в первом пантеоне славянских богов, всего 25 богов. Называется он первый пантеон Бога Ра. Почему Ра? Потому что Ра, несмотря на то, что у него цифра 25, не один, а 25. Он, ну, глава, что ли, да, пантеона. Ра – это солнце. А наша жизнь на Земле зависит от солнца, и взаимодействуем мы с ним, и мы не только зависим, но мы его любим. И солнышко любит нас, поэтому как бы Ра, да, вот он стоит во главе первого пантеона. И 24 бога. Я могу, конечно, их перечислить, я не очень вижу смысл да, всех их перечислять, тем не менее, цифра 24 тоже очень интересная, потому что у нас 24-часовой циферблат, у нас в сутках 24 часа. И каждому богу соответствует определенное число – 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 24. Откуда у нас эта информация? Мы очень много, я бы сказала, это опытно эмпирическим опытно-научным путем, потому что очень много изученной литературы, очень много прочитано книг, очень много сделано каких-то сравнений, собственных выводов. Начинали мы с книг Шамшука, да, дальше уже были наши догоны, да, наши какие-то озарения, наши исследования. Вот, поэтому в основе, в общем-то, лежит вот эта система, да. Бантеона Бога, Рад, да, 24 Бога, Ира, 25. Вот. Поэтому, значит, каждому, я уже говорила, да, каждому Богу соответствует определенное число. И э, славим мы этого Бога, славить этого Бога можно э, в определенное время суток, да, первое вот, под э, цифрой 1, число 1, соответствует э, праве. Э, поэтому в час ночи можно славить правь, в 2 часа Лелю, в 3 часа Трояна и так далее можно это делать в определенное число месяца, да, там 1 числа, 2, 3, 4, 5 и так дальше. Вот. Поэтому это то, что касается числа богов. У каждого бога есть свое приветствие. приветствие это слова, 2-3, там иногда одно слово, которое наиболее энергетически передает как вот эту вот вибрацию, да, настраивает человека вибрационно с потоком этого Бога. И, собственно говоря, приветствие – это и то благословение, которое Бог дает человеку, да, и там человечеству дает на землю. Ну вот сегодня, да, я уже говорила, 9 – это Симаргал, его число 9, приветствие у него твердости и божественности что, ну, понимаете, вот твердости и божественности. А как можно быть божественным без твердости взглядов, без твердости убеждений, без твердости намерений? Это же все твердость. И это приводит к какому-то осознанию, да, к какому-то продвижению, духовному росту, это божественность. А быть божественным без твердости, ну, тоже не получается. То есть это такой очень взаимосвязанный процесс. Июнь шестой месяц. Богиня славь славы и почета. Здесь славы это знаете, как славь, Вот для меня славь может быть, я сейчас скажу какую-то немножко кромольную вещь, но для меня слав еще и очень связана с богиней Ладой, да, номер 18 с богиней Ладой, с, Ла, с Ладом сладить, весть, да, вот потому что, что такое славить? Славить мы можем там, я не знаю, там, тех же богов, да, но в душе должен быть лад, но невозможно кого-то славить или что-то славить, когда в душе раздрай, когда ты не знаешь куда, что, где, а, а я ничего не знаю, да, это тоже внутренний такой настрой, лад внутри, когда владу с самим собой, со своим душой это славь. А почет это не орден на грудь, да, не, не, не там ленточка на шею. Это, кроме всего, прошло, проще, прочего еще и почитание. То есть это и уважение, уважение к предкам, уважение к богам, уважение к миру, к себе, к людям. Поэтому вот слава и почета это не прорегали. Не совсем, да, я, ну даже, я бы вообще, это не про регалии, это не про м, дипломы, там какие-то корочки. Это как раз про уважение, про почитание, да, про вас самим собой. Вот твердости и божественности, славы и почета. У нас 2021 лето, которое можно разобрать на две составляющие. 20, 21. 20 это Бог вей, у него приветствие мудрости тоже очень такое глубокое, да, вот если вдумываться в приветствие каждого Бога, оно очень глубокое. Мудрость это не только знание, это не только понимание, это некая совокупность такая, это вот все вместе, понимаете, это жизненный опыт, это полученные знания, это умение находиться в потоке, да, с высшими силами, в сонастройке и получая информацию сверху, да, передавать людям. Это и наставничество, это и обучение. Почему говорят, что старики мудрые? А, потому что о, о, вот то, что я говорила, у них большой жизненный опыт, у них не просто знания, а знания, которые через себя, да, они пропустили их через себя, через свою жизнь, они применили в жизни какие-то знания, дополнились новыми знаниями, какие-то ушли как ненужные, да, то есть это такое вот, это не склад, это вот постоянно такая живая система обмена, и они передают это дальше, да, они передают своим потомкам, внукам, детям, пишут книги, ну, в общем, все что угодно, что такое славить? Сейчас я расскажу, что такое славить, да. И 21 – это счастье, это бог Ярила с простым совершенно приветствием счастья, что, в общем-то, если подумать, тоже не совсем простое слово, не совсем простое понятие. А, так, что такое славить? Славить – это... Это взаимодействие, взаимодействие с потоком Бога заключается оно в том, что там, ну вот как я говорила, да, в определенное число или определенный месяц, там, связанное с числом Бога, мы произносим Его приветствие. Да, вот давайте я сейчас расскажу. Вот на примере сегодня, да, 9 число, Бог Симаргл, в 9 вечера. Кстати, мы начали эфир в девять вечера. Слава Симаргу. Мы говорим просто славить, можно сказать просто слава Симаргу. А можно, называется это, ставить поток Бога. Да? Когда мы круговыми движением руками, да, мы как бы создаем некое направление вверх да, от нас, от земли, мы открываем поток вверх. Да? Вот это вот можно 9 раз сказать э, твердости и божественности, да, приветствие Бога, твердости и божественности, твердости и божественности, девять раз произносим. И дальше мы поднимаем поток от земли вверх, открываем руки и говорим «Слава Семарглу!» Три раза, да, «Слава Семарглу!», «Слава Семарглу!» И заключительно «Ура Семарглу!», да, обращаясь наверх. Если это сложно делать, если вы не дома, да, если вы где-то в присутственном месте, это сложно делать, это можно делать мысленно, можно представить вот себе вот эту всю систему, да, с постановкой потока, да, вот с повторением, ну и дальше вот слава, ура. А можно м -м, сократить и просто произнести три раза там слава Симаргу, слава Симаргу, слава Симаргу, ура Симаргу. Главное, чтобы у вас внутри было вот это понимание, что в этот момент вы обращаетесь к Богу вы вот этот его божественный поток поднимаете от земли к небу. Когда мы поднимаем от земли к небу, мы же руки потом опять опускаем вниз, да? То есть мы открываем вот этот взаимообмен от земли к небу, от неба к земле, да? От высшим силам и от высших сил. Мы включаемся вот этот, ну, ну в энергетический обмен, да? И так вот, если честно говорить, мы включаемся в этот энергетический обмен, себя на земле своего тела физического проявленного тела и высших сил а зачем что это дает понимаете у каждого бога есть свои свойства есть свои особенности и славе богов да таким образом мы ну, не совсем вот я не могу сказать не совсем приобщаемся да, к этой силе. А, вот понимаете это включение в общую систему энергообмена в общую систему связи с высшими силами и себя да, своих осознание своих полномочий возможно это ну мне например это часто дает некую подсказку по дню да по жизни например, когда я, там, ну, я каждый день ставлю да, поток определенного Бога, если честно, не всегда, не каждый день, но очень часто, у меня тоже так бывает, если не днем, то хотя бы в определенное время, которое связано с числом Бога, у меня есть ощущение взаимодействия с этим Богом. Очень часто ставят, ну, самые известные славянских богов – это Перун. Перун, он же мощный, он сильный, он защитник, он ну, громовержец, да, он защитник. И поток Перуна, ставя поток Перуна, например, мы таким образом простраиваем себе сразу защиту, да, мы призываем ну, эту силу, я не хочу говорить Бога, да, мы призываем эту силу, Обращаемся к ней, потому что, когда мы славим, мы не говорим, да, батюшка Перуночка, пожалуйста, помоги нам еще что-то. Но входя в этот поток, мы автоматически да, ставим защиту. И Перун уже, поскольку мы к нему уже обратились, да, Слава перуну, он так сверху, так, ну или там сбоку, кто-кто меня звал, а, тут защита нужна, да, и вот это автоматически все ставится. День посвящен Сермагу, это как-то его надо прожить, как рекомендации. Доживите просто, живите как обычно, занимайтесь обычными делами. Просто, понимаете, вот это приветствие Бога, это не является прямой рекомендацией в этот день. Да? Вот у нас есть богиня Макаш, у нее приветствие могучести и могущества. И, и, и чего и вы в этот день будете магами? Ну, могучесть это маг, да, могущество – это, понятно, это огромный поток. Ну, невозможно быть магом, ну, если вы не умеете, если вы не маг, как вы в этот день будете магами? Но у каждого бога есть очень много, ну, не способностей, да, а очень много возможностей, очень много свойств которые необходимы нам по жизни. Вот твердости и божественности. Да? Сегодня будьте тверды в своих решениях, будьте тверды в своих намерениях, да? будьте э, четко понимаете, что вы делаете. Вот и все. Твердости. Твердости в решениях, твердости в делах. Э, э, твердость – это же не обязательно напролом. Там, твердолоба напролом «Да, я сегодня твердый». Нет, это внутреннее состояние каких-то решений, что вы хотите сделать. И если это намерение ну, не вредит окружающим, да, даже приносит пользу, будем так говорить, будьте в нем тверды, даже если есть какие-то препятствия на пути, да, ну, у вас же есть намерение, ну вот, например, я не знаю, вы там, вот, мужчины, вы хотите смотреть футбол. Например, сегодня вы тверды в своем намерении смотреть футбол, а вас отвлекают, вам мешают. Ну, можно же это как-то сгладить, да, можно там поговорить с женой, пообщаться с детьми или с утра предупредить, да, я вечером буду смотреть футбол, давайте я сейчас сделаю все, что нужно, а вечером, пожалуйста. Понимаете, вот это тоже есть твердое намерение, но как оно простраивается, да, как это сделать. Вот это вот то, что касается обычной жизни. Что еще, да, по, по, по, по богам, вот то, что я уже говорила, да, у каждого очень большой набор способностей, очень большой набор помощи нам, очень много разных, знаете, как вот, как-то сказать, не личностей, да, а вот разных ипостасей. Вот тот же Ра, да, Ра Солнце, это вот тот яркий свет, который освещает, который согревает, который, Солнце еще, да, ассоциация с нашим сознанием, да, это вот наше сознание, четкое, ясное, светлое, да, это вот, это Ра, это Отец, да, это вот, а у Солнца еще есть, например, Ерила, это бог летний, летнего Солнца, есть Хорс. Да, Бог осеннего солнца, искренне, да, новорожденное солнышко. И у каждого есть э, свои особенности. Э, очень многие славянские боги э, ну, использовались, да, да, потом были как бы, ну, перепрошиты христианством. Да, та же Макаш, которая стала Параскева, пятница, пятницей стала. Да, тот же Велес э, с приветствием всех благ и величия, э, покровитель сказителей. Бог, который, энергия которого связывает все сущее на земле, да, вот он, он всюду, это огромный, во всех благ и величия, это огромное пространство благ, которые мы можем получить, это же не только деньги, машины, дачи. Это любовь, это счастье, это, не знаю, густые волосы, да, яркое, хорошее зрение. Это наши детки, которые мы можем провести в мир, да, вот рождаются дети. Это все благо. Благо видеть, благо чувствовать, благо, я не знаю, там, читать, это тоже благо, да. И, и, и, и это вот огромный мир, и вдруг он стал и бог Васей, ну, как-то вот так его нивелировали. Если ставить поток долго регулярно, что-то изменится. Знаете, изменится изменя, изменится э, внутреннее состояние. Э, есть же очень много изменений, которые мы иногда сами не замечаем. Вот эта внутренняя энергетическая простроенность уходит из жизни. Я знаю по себе, я могу сказать только по себе. Да? вот Такое регулярное славление богов э, дает внутреннюю настройку, э, не только на весь день, а по жизни, потому что мы все живем в обычном мире, да, мы все в быту, у нас много проблем, мы все бегаем, у нас кто-то суетиться, но у нас много дел, которые вот это вот суета будни, ну, будни суеты, они выбивают нас немножко из каких-то там духовных возвышенных, да, таких вот мыслей, они, они нас пытаются вогнать в систему, есть система там, работа, э, дом, какие-то привычные обязанности, программы, надо сделать это, это, это, это, да, и, и, и мы попадаем вот в эту матрицу, матрицу, которую постоянно, да, одно и то же, одно и то же, дом, работа, дом, работа, дом, работа, там, не знаю, дети, внуки, да, вот это вот все. Вот это славление богов, оно дает возможность вашему сознанию выходить на более высокий уровень. И когда это делать регулярно, тогда ну, выпадаешь из матрицы, вырываешься вот из этого. Это, это не то, что плюнул на все дела и ушел в духовное развитие. Это просто понимаешь, что происходит в жизни, какие дела срочные, какие нет. Взаимосвязь. Там видно сразу, когда система начинает вот заглатывать. Да? И если постоянно славить богов, понимаешь, вот, меняется энергетическая структура. Полей, у нас же не одно поле, да, у нас 9 полей, да, вот 9 пантеонов, у нас 9 полей, есть система 9 чакр это выравнивает энергетику тела, энергетику тонких полей, энергетику вашего пространства. Это все вместе, потому что наш мир, ну, мы не можем существовать вне него вне его. Мы очень тесно связаны с космосом, Вселенной, Землей, магнитными полями, Солнцем, всем чем угодно, да, это все единая система. И э, вот такая, такое взаимодействие с богами, энергетическое взаимодействие с, бог с богами, э, оно позволяет э, чуть подняться выше, да, простроить энергетически. Это другое понимание, другой взгляд на жизнь поток нескольких богов, да, конечно, безусловно, можно ставить потоки нескольких богов, потому что, ну, вот предположим, э, вы встали утром, да, у вас э, переговоры на работе. А переговоры на работе требуют чего? Твердость. Слава семантике. А переговоры там, да, да ну, в переговорах нужно сладить дело, нужно чтобы был лад, чтобы внутри у вас все было гармонично, равновесно. Богиня Лада, здравствуйте, значит, славим богиню Ладу, да, Лада и Согласие, вам нужна твердость, вам нужен Лад и Согласие, вот уже, пожалуйста, два бога, вы можете спокойно ставить два потока, да, дальше вы хотите защиты, пожалуйста, можно ставить поток Перуна, вы получаете защиту. Вы можете ставить поток перуна, если вы переживаете, например, за своего ребенка. Да? Тогда можно ставить поток перуна, просить для него защиты там, за ребенка, мужа, там, дом, семью, все что угодно. Поэтому да, хоть все 25 богов вы можете ставить. Вопрос в том, насколько это вам нужно и для чего вы этим пользуетесь. Это же, понимаете, ставить поток бога, славить бога, взаимодействовать с богом. Это не значит, что вы ему, так, на всякий случай, да, всех собрали, всем сказали, а, я вас люблю, да, и они все сразу с вами. Это, они же требуют еще, и это же и обратная связь, понимаете, вы их как бы призвали, вы к ним обратились, вы их призвали, да, они на вас посмотрели, а дальше им нужна обратная связь от вас, что вы можете сделать. Да, что для чего вы это... это вот, знаете, э, есть же вот это «не поминайте имя Бога в суе», да, вот, напрасно, не надо. Это очень хорошая фраза, потому что э, стоит понимать, для чего вы это делаете. Э, на пищу... Э, нет, ну я не знаю, я не пробовала на пищу, а зачем, а смысл. Э, есть совершенно замечательная... Славление на пищу, да, во славу рода во имя потомков, на благоживущем, во здравие вкушающим. Любую пищу вы можете просто сказать, во здравие, на благополучие. Все этого достаточно. А, возможно, если вы хотите каких-то более м, таких внутренних, да, взаимодействий с Богом, но это надо очень понимать, потому что а, взаимодействие с Богами требует и от вас чистоты, и требует от вас тоже ответных действий. Поэтому можно, конечно, там на, на, на, на соль там, наговорить э, высокой судьбы, и, и, и что, и вот, э, а дальше, а что вы понимаете, да, вот у Бога Трояна, да, высокой судьбы, а что вы понимаете под высокой судьбой? А дальше с вас будет требоваться, чтобы вы соответствовали вот этой высокой судьбе. Да, чтобы вы, соответственно, себя вели, соответственно, мыслили, а как, готовы ли вы к этому. Поэтому с пищей э, очень аккуратно все, что попадает внутрь, пища, вода, да, все, что попадает в организм, оно встраивается в этот организм, в информационный код организма. Поэтому э, с этим всем вот все, что внутрь, лучше использовать наговоры на воду, наговоры на еду более мягкие. Поэтому вот, вот тут надо очень осторожно. А здесь мы просто через свое тело, да, через свое физическое тело, мы открываем этот поток богам на Землю и от земли богам. Для чего еще мы это делаем? Потоки своих любимых богов. Наверное, все боги у меня любимые и, если честно, кого-то я побаиваюсь. Того же Перуна, понимаете, вот Перун совершенно э, потрясающий бог. Э, прошу прощения у всех богов, да, вы все потрясающие. Просто Перун чаще всего э, на языке, да? Перуна там, э, вот эти вот, э, есть же, э, сейчас мы тут боевой топор выкопаем, да, и с именем Перуна пойдем, там, нечисть рубить, да, там, еще что-то. Перун за нами его считают очень боевым таким, значит, богом. А на самом деле Перун очень э, любит шутить. Он такой вот, э, бывают у него такие шуточки. Я Перуна очень люблю, э, но тоже я не каждый день его славлю, потому что э, Перун бог серьезный, как бы там ни было, он серьезный. Когда мне нужна какая-то защита в делах, когда мне нужна помощь, когда я понимаю, что у меня некое замутнение ну, не рассудка сознания, да, а вот плывет какие-то мысли плывут, я не могу поймать их закончик, я не понимаю, какой-то все ладится. я ставлю перуна, а, потому что перун бухогненный, огонь очищающий всегда. А, вот я еще, простите, я забыла, да, что если есть возможность, если вы дома, то вот такой поток, да, вот это вот слава, ура, надо ставить на свечку, потому что огонь, он автоматически поднимает поток наверх, ну не только теплым воздухом чисто по физике, а вот этот очищающий светлый огонь, он как бы открывает путь, да, наверх, вот это вот водная нить, да, от Земли к богам и от богов к людям, а вот поэтому, да, его вот там огнем Перуна там прочистить сознание, ну тоже очень аккуратно, потому что может шарахнуть так, что волосы дыпом станут, да, тоже вот это все очень аккуратно, надо проговаривать. Я очень люблю богиню Макоши, ну, поскольку я связана с землей, да, то это богиня земли, богиня плодородия, она же богиня всех ремесел женских, качества, вышивки, все что угодно, все что касается женских ремесел, все что касается женщин, ведовства, ну, ведьмовства, потому что ведьма – это ведущая мать, да, это все богиня Макаш. Это защита дома, обережество, это роженицы с проведением детей, да, детских душ. Это совершенно женская такая богиня. Вот я ее тоже очень люблю. И э, очень люблю Ладу. Лада, богиня такая, она вроде спокойная, но вот, э, знаете, в описаниях богов, когда я занималась, да, вот эти все потоки богов я изучала, э, есть такая тема, что... Лада может уговорить Макаш переписать судьбу Бога, чтобы все сладилось. А вот, поэтому Лада, вот это Лада и согласие, знаете, что такое Лада и согласие внутри, когда тут носятся дети, внуки, когда на работе не ладится, а внутри должно быть Лада и согласие, потому что в земле должен быть Лада и согласие. То есть это тоже такая очень сложная, поэтому, когда мне нужно внутреннее равновесие, я ставлю ладусь, ладушка, пожалуйста, да, лада и согласие мне там в мыслях, в душе, чтобы вначале вы ставите поток Бога для себя. Это своя простройка личная, собственная, в душе, в уме, лада и согласие. И если у вас внутри лада и согласие, дальше вы сможете это простроить вокруг себя. Обязательно ставить поток именно на свечку, есть ли какие-то еще варианты, может быть, какой-то образ. Нет, не обязательно, совершенно не обязательно на свечку. Это совершенно идеальный вариант, когда вы там, в кругу единомышленников, да, или у вас семья вся разделяет ваши взгляды, когда вы все вместе, взявшись за руки, да, там, на свечку ставите поток, это идеальный вариант. Я очень часто, я много езжу в электричках, я очень часто ставлю э, потоки в электричке, да, я просто сажусь, настраиваюсь, да, я представляю себе там свечечку, да, там огонек какой-то, закрываю глаза, э, настраиваюсь на поток и просто с закрытыми глазами тихо про себя там... Там, слава Перуну, слава Перуну, Слава Перуну, да, тринадцать раз. «У Перуна, приветствие, привет праведности. Вот я число 13. Вот я 13 раз. Привет праведности. Привет праведности. Привет праведности. Да, тринадцать раз. Слава Перуну, слава Перуну, ура, Перуну. И так глазки открываю так наверх. Ура, там тихонечко, ура, Перуну. Вот и все. Давайте вместе поставим, пожалуйста, да, безусловно, давайте все вместе да, поставим поток Симаргла. День, правда, заканчивается, но он еще не кончился. Поэтому ладошки, да, чтобы были тепленькие, вычистим ладошки, ставим вот так ладошки. И по кругу, круговое движение, да, мы закручиваем, как бы воздух, да, мы захватываем воздух, мы создаем вот это спиральное движение, которое позволяет воздуху, да, нашему миру заодно энергии нашей земли, оно закручивает, да, и это по спирали уходит наверх. Да, поэтому давайте все вместе твердости и божественности, твердости и божественности, твердости и божественности, твердости и божественности, твердости и божественности, твердости и божественности. Твердости и божественности, твердости и божественности, твердости и божественности. А теперь ладошки от земли вверх. Слава симаргу! Слава симаргу! Слава симаргу! Ура симаргу! Вот и вся премудрость. Завтра у нас десятое число. Завтра э, берегиня. С приветствием обережества, бережения себя, бережения себя обережество, потому что бережение себя вначале мы должны сберечь себя, потом мы сможем оберегать всех остальных. Это, знаете, как в, в самолете, да, если что-то случилось, вначале маску на себя, потом ребенку. Я очень долго удивлялась, почему вначале же ребенка надо спасать, потом поняла, что надо себя. Потому что если спасти, да, если ребенок спасется, а мамы нет что делать. Поэтому маму и ребенка. Поэтому берегиня, бережение себя, обережество. Попробуйте завтра поставить этот поток с утра. Можно в 10 утра. Можно прямо с утра, там, в 7-8, как угодно. Да, берегиня, богиня и Таня богиня. Я могу перечислить всех богов. Но на самом деле, если вам это интересно, заходите в наш инстаграм, я думаю, что там будет выложена таблица богов, или можете просто написать в директ, и, собственно говоря, по-моему, в формате PDF можно выслать тем, кто интересуется, можно выслать таблицу богов с числами, именами и благословениями. Богинь, богов могу перечислить, про ерилу расскажите, пожалуйста. Понимаете, можно рассказывать про каждого бога очень долго, это будет очень длинный эфир. Я предлагаю, у нас есть такое предложение, у группы Яснополе есть предложение вообще провести рассказ про каждого бога, только это будет чуть попозже, мы начнем с первого числа какого-нибудь месяца, чтобы было вот каждый день. А Ярила, ну, яр-бог, яркий бог, э, бог солнца, бог летнего солнца, яр-жар, жар-солнышко, э, жар это как раз вот Ярила сейчас будет купала, да, когда Ерила э, в самом пике своего жара, своего расцвета, и дальше день пойдет на убыль, и Ярила пойдет на закат, да, то есть Ярила будет уже как, потихонечку уходить, потихонечку засыпать, вот, и э, Ярила, э, все не запомните. Вот. Поэтому ерила бог жара, бог солнца и э, счастья. А что такое счастье? Счастье, понимаете, у человека прет от счастья, да, вот он счастлив, он брыжет этим счастьем. Вот они, брызги солнца, брызги жара, брызги яра. Ярила еще и э, ярая сила – это вот эта вот жаркая сила, это когда на супостата, да, когда защищали свою родину. Вот это вот яр, да, такой жар, яр, яр, яр сила, да, ярый, ярый свет, ярый бог – это... Елица, да, у нас есть елица, это когда вот из глаз искры, это тоже туда же, это яра, это все ерила Вот, поэтому про каждого бога можно рассказывать много, получился стих. Я предлагаю вам, да, ознакомиться, да, написать, получить, если вам интересно, всю информацию необходимую. И я еще раз повторю, что славление богов, взаимодействие с богами первого пантеона открывает вот эту дорогу, да, вот этот путь, энергетическую дорогу высшей сферы, космический да, выход вот туда, и это позволяет человеку выйти за рамки вот этого матричного, очень серого бытийного уровня, куда нас все время пытаются загнать какими-то проблемами, славя богов, почитая богов, понимая, что стоит кто что стоит за каждым богом, вы таким образом переструктурируете себя, да, ну, не совсем переструктурируете, но как бы настраиваете да, свой энергопоток себя, своих деток, да, своего окружения, там, семью близких, любимых, деток рожать, к кому обращаться, деток рожать, ну здесь есть богиня Леля. Есть роженицы, это в пантеоне Макоши, да, в богине это Макаш, это Леля, это роженицы, это вот туда, деток, это, это, это, это, это в эту сторону, это к ним. Потому что есть боги мужские, есть боги женские, и на самом деле это тема не одного эфира. И я очень надеюсь, что если вас эта тема заинтересовала, что мы продолжим разговор о первом пантеоне славянских богов. И у нас будет возможность познакомиться с каждым богом и пославить его. И вы поймете, кто вам ближе, да, с кем вам легче взаимодействовать и как вообще все это происходит. На этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам было интересно. С вами была Михайлова Ирина. Доброго вам вечера. Все еще твердости и божественности. А завтра – опережение себя и обережества. Доброго вам вечера. До свидания. До новых встреч.